Почти каждый ребенок станет добычей табачно-алкогольного бизнеса. И ваши дети тоже отдадут им часть денег и здоровья, если вы не научитесь их защищать. Вдумайтесь, мода на алкоголе табак и нелегальные яды навязывается самыми крутыми рекламщиками и маркетологами. На алкогольно-табачный бизнес работают звезды, даже звезды спорта, а депутаты лоббируют их законы. Что вы лично сможете противопоставить этой машине по отниманию трезвости ваших детей? Назидательный тон, от которого тошнит вашего ребенка? Но дятину прокаплю никотина и лошадь? Запреты не сработают, вседозволенность тем более. Ваша любовь и забота – это хорошо, но это не все, и спорт не спасет. Даже ваш личный пример не перекроет примеры кучи проплаченных певцов и блогеров. Что делать? Ведь всем хочется здорового, умного, счастливого ребенка с хорошим будущим. чтобы он не совершил ваших ошибок. Ведь не всем так везет, как вам. Я спокоен за своего ребенка, потому что я знаю, что делать я видел, как в моем окружении выросло поколение абсолютно свободных от вредных привычек ребят. И у них уже есть свои дети. Защищать детей от вредных привычек должен научиться каждый родитель. Есть очень простые методики, проверенные на многих семьях. Я расскажу вам об этом подробно на своем вебинаре отвечу на все ваши вопросы. Вебинар начнется в ближайшие дни, поэтому скорее смотрите подробности под видео. Это бесплатный вебинар. Записывайтесь под видео и до встречи на занятии.